Что-то мы... Почему? Найс, конечно, подойдем к тому столу. Твое лицо многом говорит. Ну ты видишь, что он там делает? Он? Оно? Да. Использовать? Тебе рассказать предысторию? Вы любите гулять вокруг различных заброшенных мест? И вы узнали о, может, вы должны подземном изучить? Нет. Вы любите гулять вокруг веруса вообще различных вокруг различных заброшенных мест? И... Вы узнали? А. Вы должны же узнать. Вот я вот об этой строчке а. говорю. И мы должны узнать, ого, а у нас типа опять журналист какой-нибудь. Мы должны узнать как можно больше о заброшенной подземной больнице, о, о, о которой никто не слышал. Мы взяли фонарик и пошли туда. Охрененная предыстория. Да. Так, а Крау кр кр кр что-то принес? Ты что, забыл что ли? Прыгнуться. Ой, да, прыгнуться. Вот ты в тот раз тоже мне сказала прыгать. Жам, прыгать, значит, прыгнуть. Вау, фонарик. Глянь, как фонарик, что его держит? Что? Ай, спрятался. Смотри, там вот открытая специально нас комната. Мы ну, туда не пойдем. Туда? Нет, в открытую комнату. Можно пойти, но что-то мне подсказываешь, это плохо для меня кончится. Она и не открыта. Она и не открыта, да. А бегать вот так и... И вот так. Здесь. И серьезно, вот так вот мы, нас не заметят? Хм! Прямо пойдешь, смерть найдешь. На него пойдешь. Что на золото или жну. Смотри, смотри, у нас тут закрыта колеса. что это сейчас было. Да. Ладно? Не, ну Да, конечно. Эх, ну вылезай. Три это все равно, что А равно Д. Нет, три вперед. Раз, два, три. То есть А это Д. Тогда Q это плюс Это Т. Q это Т. Т. Т. Р. А. А. какая? А. Эй? Большие? Ну не Р. Последняя? Не последняя. Давай. С. H H Трэш. Трэш. Мусор. Отлично. Нам еще и мусорки исследовать. Может это фонарь? Три. Я пишу. Давай. А в той мусорке ему воскресательный знак? Вопросительный. Да, вопросительный. Сядь, там мусорка. Где? Yeah. Ну, стой! Обратно! Вот валяется. Один. Один, да. Чего это? Семь. Три, один, семь, и воскресный знак. Вопросительный. Семь, один, три. Закрыто. Как? Когда брали? Найс. Nice. Никого желаете, да? Mm -hmm. Вот от этой двери, что ли? Или Это мы оттуда разве вышли? Да, да мы, мы отсюда вышли. Закрыто. Вот это дверь была. видимо. Ну мне нет такой атмосферы, которая должна быть хуже. Тут зачем модно? Да, тут можно на паузу. Застав... А смысл? Типа фонарик не двигается. Ты! Я дебил. Зачем ты сделала? Я дебил! 7, -7. Да. Звук раздражает. Uh -huh. Закрыто. Yeah. Можно было в ту комнату. Хорошо. Исрать. Вот дафу. Мне кажется, я был в той комнате. Сбежал. Прям интересно даже стало. Что он делает? Я не пойму что это за држ? Рисуем рисуем рисуем эту текстуру наверх, так ползет, я вижу. Ну что, смотрим скример. Не <музыка> <Надо> было <смех> это было неожиданно. <смех> Ой, я не Короче, это жопа, да? <смех> <смех> <смех> нет, пока не, пока вроде нет. Но в тот раз он вообще неожиданно появился, да? Да. <смех> я его вот так краем глаза увидела. <смех> ну, мы его заметили только когда он уже зашел в комнату приходит какие у нас заметил наверное Любопытно. пау это типа какой-то больной да? ага он смотри, туда все равно заходит прикинь нам надо еще будет потом еще это выйти отсюда блин ничего куда рулим сейчас там вот за фук. Ну это типа из-за того, что мы стоим. И сейчас бы через текстурки прошел, нас бы убил. Да. Я бы просто валялась тогда. Оно заколочено? Оно же не было заколочено. Именно. Короче, я знаю. Я знаю почему. Он пришел, пусть заколотил. Нам нужно будет что-то еще найти. Чтобы дверь открыть. Да, Найдем мы ломик вот, в этот фигне закрытый. Надо будет вернуться, потом еще найти ключ. У -у -у -у. О, нашел. Да. Какой-то клевый да. скример. Да. Особенно вот этот прекрасный вид. Не вижу это за ломки, но повторюсь. Вот точно. Особенно просто... хорроры с головоломкой. Просто дело не в том, что там вам головоломка, бла-бла-бла, и слишком долго. И... Отлично. В принципе, сейчас сразу порой подберем. Да, но нужно сейчас будет еще попробовать что-то сделать с этими досками. Это тоже что-нибудь. -то 25, иксит. Так, еще раз дам. 25. 25. Последние 4. чтобы будем Крыто. 25.04 значит, ну. как у нас не видит у меня вопрос. <laughs> вот у меня тот же вопрос это знаешь что еще хорошо что он как в той игре bb которая а в той игре-то меня нашли тут же помнишь а бак бак да через этот зашли зашел ждем здесь. Пока он идет туда, да, уйдет туда. Ну а что? Тебе спалит, сейчас он же в комнату пошел. Наташа, блядь. Наташа, блядь. Бали, сосните хуй вс, пожалуйста, нет, мещей кати меня. Нет. <с2> Блин, у меня сейчас бегнуло, на самом деле, ну ладно. Ха-ха-ха-ха-ха. <с2> Энд. -ха. <с2> Я знала. Я знала. <гас> Че ББ! ББ! ББ! Я же сказала ББ! Я же сказала ББ! Что ты меня щекотишь? Хамях Я но ты его щекотишь. Эй! И вообще, как он так быстро? Вот мне интересно. Смотри, то есть, мы зашли спокойненько через эту дверь. Потом он, видимо, Прям за нами там. Уложил кирпичную стенку. Но каким-то чудесным образом он предугадал, как он будет это все ставить и с обратной стороны написал типа ха-ха. н. Я что-то не понимаю, как он это сделал. Или в тот момент, когда он сюда ходил, он просто своим взглядом поставил там стенку и написал это все? Или что? Я не понимаю. Где-то где нашел доски. Видимо, он хранил себе их в труханах. Или еще где-нибудь. Не знаю. Вот там же он вылонил двери, вот, видимо, это есть доски, правда, доски без гвоздей. Вот. На ходу их заколачивал, а сейчас он просто телепортировался к нам. Но есть и другой вопрос. Откуда те, кто строил это здание, знали, что в один прекрасный день, когда здесь будет только один псих и один еще один ненормальный человек, который захочет узнать тайны этого места, откуда он узнал, что псих заколотит эту дверь? И для этого любезно предоставил нашему персонажу молоток. молоток. И откуда он знал, что эта дверька будет закрыта? Ну ладно, может быть он закрыл эту дверь и любезно нам оставил ключик. Но про молоток-то он знал откуда? <звук> Я что-то не понимаю вообще. То есть логика, в принципе, как в той игре, так и в этой не присутствует. И смотри, получается, что здесь монстр и в ББ монстры... Заходил тоже во все комнаты и вот так все это проверял. Нет. То есть, в принципе, все то же самое. Ару! Че у нас ББ закончилось? ББ закончилось тем, что мы типа врубили генератор, и когда мы стали уходить, то в дверях появилась башка из ниоткуда. А, точно. А я потом, вместо того, чтобы встать в ступор, типа, а, башка! Я пробежала вот так вот прям сквозь нее. И такая обернулась, еще умудрилась спрятаться под столик, типа, а что она стоит? Помнишь? Ару, чего-то, черт! Ну что ж, котятки, я надеюсь, что вам эта наркомания понравилась. Да, и этот прекрасный вид. Правда, там все затемнели и я не вижу там всех его причиндалов. Может, он вообще без трусов там, кто знает. Или он в трусах. Он без трусов или в трусах. Вроде психов не должно быть трусов. Ты говорила, что это звук паука. Ну, да. да. Паук из Майнкрафта вернулся. Он эволюционировал сначала в башку, а потом полноценного человека. Но его поймали, садились сюда. Что? Что там? У меня сильно. Знаешь, мне это рефлексы всякие проверяют молоточком. Вот он, молоточек, только мне хватает щепотки. Не надо. Не надо. Я сейчас реально сломаю это все, полетит твой телефон чертям на пол. Он падал уже, экран не снимает, ну что ж, котятки, мы надеемся, что вам понравилось данное видео и этот прекрасный вид. А если это так, то поддержите нас своим бородатым лайка под этим видео. Ну скажи, что не бой, мряк. До свидания там хотя бы. Нет. по по по проблем. Ладно, всем пока, котятки.